Нужно ли внедрять управленческий учет в Битриксе или АМА? Предприниматель исправляет кассовый разрыв. Чири на жопе. Типа все соединять в одно, ну, да. сразу проводить большие интеграции. Битрикс это бесплатная CRM-система. Это, это не crm система. Мы работаем просто. Я устал. Он говорит, да, интервью. Привет, меня зовут Николай Ившин. Сегодня в гостях у нас Артем Цветков. Uh, он специалист по crm системам по автоматизации бизнеса. Uh, я тебе задам вопросы, как эти все CRM-штуки автоматизации помогают увеличивать прибыль в компаниях, упорядочить отдел продаж, упорядочить там, документооборот, расскажешь да, возможности. Что-нибудь подаришь? Что-нибудь подарю. Если у кого есть CRM-система, uh -huh. можем дать на месяц бесплатную техподдержку битрикса. Битрикс 24. Да. А сколько это стоит, если платно? 20 тысяч рублей стоит. То есть мы понравили 20 тысяч на техническую поддержку битрикса на да. да. А сейчас подписывайся на канал, ставь лайк, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали. А, Артем, твоя компания внедрила сколько сервис систем уже. Сколько там обучило CRM-щиков mm -hmm. там. Хорошо, да. Занимаемся мы автоматизацией, занимаемся автоматизацией уже три года, входим в топ-10 компаний по России, которые внедряют BITX24, то есть мы такие довольно большие крупные партнеры Вот. Работаем с компаниями, у которых долгий цикл сделки от пяти дней и количество человек не менее, чем 12 штук. То есть мы с мелкими компаниями не работаем. Всего мы внедрили более 200 проектов. Я точно назвать не могу. Сам лично я руководил внедрением, наверное, порядка проектов 60. Вот. При том, что проектировал я процессы, бизнес процессов в компаниях от 3 человек до 1000 человек. Это большой именно опыт и в количестве, и в диапазоне компании. мне очень сложно удивить каким-то какой-то нишей, каким-то бизнес-процессом. А ты внедрял на AMA CRM и на Битрикс. Да. А были бы еще какие-то CRM-системы? Или только это две базовых, только на них? Ну, только на них. Только на них. Ну, скорее, все предприниматели, которые нас смотрят, у тебя там либо AMA, либо Битрикс. И мой главный вопрос – нужно ли внедрять управленческий учет в Bittrex или AMA? Ты решил Нужна... развернуть? Нужна ли собаке пятая нога? Вот и ему. Да. Нужна ли собаке пятая нога? Инструмент AMA или BITX решает задачу по учету клиентских коммуникаций. Как управленческий учет относится к клиентским коммуникациям? Ну, никак, по большому счету. Управленческий а учет – это цифра. И деньги засунуть в разговоры ну, – это неправильно. У меня было один раз созвон с человеком, который внедряет правильский учет на битрикс24 он уже там три года внедряет может даже смотрит сейчас нас mm -hmm. чтобы покрыть затраты на внедрение в сером системе в этой битрикс управленческого учета он создал компанию которая внедряет битрикс чтобы хоть как-то компенсировать затраты этих mm -hmm. специалистов okay. я могу ну что он говорит, ну пока еще не, ну, не внедрил не, не, не поднимать да что там вроде дтс там прибыль вроде, мониторчик налогов вот друзья Можете довериться, да, мы обязательно ставим сайт твоей компании, чтобы вы посмотрели кто они такие. И я, как правильно понял, не рекомендуешь этого делать ни в коем случае. Ну нет, это же это просто костыль, пятая нога, флюс на лице. Ну что это такое? Зачем это нужно? ножой-то. Ну чери ножой это жестко, конечно, но в целом правда. есть вот бич у предпринимателя типа хочу все в одном месте. Да. Это вот типичное большое заблуждение. Ну, так сделать нельзя, либо должно быть очень много денег. Вот два варианта. Вот поэтому видите отвечает за то, что э, он отвечает за... Первое – внутренняя коммуникацию внутри компании, то есть он создает некую систему. И второе – он помогает управлять продажами. Вот mm -hmm. Больше к нему не, не нужно ничего требовать, условно, вот ты на каком-то таком локальном уровне. Когда у тебя есть уже очень много денег, ты можешь взять, приобрести себе коробочную версию, ее кастомо напилить, сделать из нее Франкенштейна, mm -hmm. без проблем тогда можно сдавать в корректический учет. Но когда ты маленький, у тебя там ну, <coughs>, когда ты не готов валить в равно система более миллионов, тогда может заниматься, нужно оставаться на каких-то простых решениях, типа ну, там, Excel таблицы, либо там, как у тебя есть решение Small VP и так далее. Mm -hmm. ну, и проще их эти системы между собой соединить. Важно, да, если у вас э, маленькая компания, да, ну, маленький отдел продаж, то в принципе вы можете управлять клиентами там подручными средствами да? Да. когда у вас уже там от 12 менеджеров я думаю ты уже набил шишки да то есть что а 12, компания... а 12 в принципе человек Менеджер состав уже когда более 3-4 уже здесь можно сделать ну, небольшую CRM, я не говорю про в целом просто бидекс у есть большое заблуждение что бидекс это ну, CRM-система. Битрикс – это бесплатная CRM-система. Это не, не CRM-система. Битрикс – Bits, это корпоративный портал, в котором есть раздел crm система mm -hmm. То есть фактически это... Битрикс – это большая экосистема для компаний, где есть общий диск, и задачник, mm -hmm. и в этом работе в проектах, и внутренние бизнес-процессы. И вот есть CRM вот mm -hmm. отдельно. Поэтому э, большое внедрение бизнеса, ну, как бы, стоит там, заниматься, когда у вас о 12 человек. То есть у вас есть три менеджера продажам хочется контролировать, вот занимайтесь, там, ну, настройте, по-моему, маломатически небольшую CRM-систему, ну, вот, в рамках того же бизнеса. Mm -hmm. Ну, просто настройте воронки этапов, ну, сделайте карточку. Не нужно, там, гордить автоматизацию, просто, Сделайте Excel про версии в виде интерфейса Cranbittrix. Mm -hmm. Это можно сделать самостоятельно, либо за очень небольших деньги. Если нужно полноценное внедрение, то это уже как раз удобно Но а Если что-то нужно поменять, то цель это в принципе быстро. Ну, типа в... того, да. Я, я по, по, по, ну, Excel в кавычках говорю, то есть можно сделать Excel Pro версии mm -hmm. в виде типа Битрикса того же mm -hmm. самого. Ну, да. То есть он mm -hmm. просто очень простой инструмент. Когда у вас мало людей, нужны простые инструменты, которые mm -hmm. можно быстро из-под себя изменить. Когда людей много, можно сделать сложные инструменты, которые помогают ускорить бизнес-процесс. Ну и основной получается, если ты маленький, да, там пользуйся и, и там 11 для бухгалтерии, и CRM для да. минимальной настройки, да. и суперавтоматизации, там учет там хотя бы на бумажке, да. там, потом в отсельке, потом еще где-то, да, да. да. и когда ты уже вырос 12-15-20 человек, там несколько филиалов, то тогда ты уже можешь выгорать их да, да, все правильно, ну вот здесь вот, вот 12 такая планка, когда уже, уже уже нужно, то есть это не, не, не просто типа можно, а нужно потому что в этот момент нужно уже как-то процессом управлять, потому что мы фактически как руководитель можем управлять одновременно семью людьми, то есть uh -huh. те, как на расстоянии руки. Когда их больше, уже становится управление такое, ну, в более сложной конфигурации, но еще можно удержать с помощью современных способов коммуникации, WhatsApp, вот отчетов и так далее. Но когда их уже больше 12, ты не можешь подручными средствами людей удержать, э, ну, контролировать там вход их э, Операционную деятельность этих людей. И для этого уже нужно решение автоматизации в виде бидекса, в виде 1 и так далее. Вот но не нужно, нужно городить, типа все соединять в одно, ну, да. сразу проводить большие интеграции, дает кучу денег, потому что завтра у вас меняется бизнес-процесс, и нужно полностью менять систему. Короче, это, вы по-фактически ваша компания работает на, на то, чтобы автоматизироваться, а фактически надо на то, чтобы, ну, чтобы она расслабляла. Ну и да, вот смотри, э, такой важный момент, он у меня на самом деле тоже есть, например, когда э, предприниматель там уже как бы бывал и он уже два месяца в бизнесе, э, чем он пользовался там кинковым, например, Сбербанком, там лица э, да, там в принципе все автоматизировано, красиво, и он хочет то же самое, чтобы у него было в телефоне там и crm система и учетность, и еще очень. Он приходит на какие-то курсы. Ну, а сказать, еще, все, а еще как у, у него два бизнеса. Да. У него цветочный бизнес и бизнес по производству бетона. И хочет, чтобы маржинальность он видел в одном ну, одного-другого бизнеса, естественно, <связывается> да. в разных разрезах под разными углами. Да, но в одном месте на телефоне. Да, я думаю, ты ну, сталкивался с такими предпринимателями. Да. и как ты, ну, до них доносил там. Ну, Никак. Грабатывает, исправить <связывается> могила. А, ну, как бы, а предприниматель исправляет кассовый разрыв. Ну, типа, ты когда только подаешь первый кассовый разрыв, ты начинаешь понимать, что как бы. К деньгам нужно относиться как-то по-другому, по по это первое. А Во-вторых, нужно как-то по-другому относиться вообще в принципе к бизнесу, не как, что вот сейчас я что-то запущу, оно как-то будет работать, но если мне деньги, то есть оно сильно меняет. Вот поэтому с такими людьми невозможно их изменить. Это и они изменятся самостоятельно, только пройдя какой-то свой определенный опыт. Ну, то есть опыт пережил, поймут, что так не работает, и потом тебе уже более осознанный. Я понял, ну вот я, допустим, предприниматель, сижу, mm -hmm. так, и вот как, как мне понять, что мне нужна CRM-система? <связывается> Какая основная цель, вот, допустим, ну, у меня, допустим, там, не знаю, 7 менеджеров, ну, условно. У меня там все хорошо, у меня все устраивает, можно же не внедрять ее, получается. Вы говоришь, у меня все хорошо, так если у тебя система не нужна, прямо говорю. Mm -hmm. Но если ты говоришь, у меня есть амбиция расти. Mm -hmm. Окей, есть амбиции расти, какие есть гипотезы к расти? Нам нужно цифровать наши продажи, чтобы понять, где наши точки роста, чтобы мы продажи нашу увеличили. Uh -huh. Окей, а какой нам нужен для этого инструмент? Инструмент нам нужен серая. То есть мы всегда двигаемся от, к, от проблемы к инструменту, а не к, от инструмента к проблеме. Типа, о, CRM, типа, а да. что он делает? Ну, можно было замыслить, клево, ну, типа, да, а давайте, да, типа, а давайте сделаем, О типа, а, а, а проблематике нет изначально. То есть, когда есть проблематика, и мы идем к инструменту, это правильный клип. Итак, друзья, я оставлю контактную информацию про Артема, он поделится информацией, где можно бесплатно пользоваться технической поддержкой B3X24. На самом деле, наша компания называется фамилиями меня и моего партнера. Я считаю, что это очень круто, потому что мы отвечаем лицом перед тем, что делать. То есть у нас компания называется студия фунтизация Белоусова и Сразу можно легко найти цветковый, и Белоусова, если Это очень важно вообще в сфере услуг по мне иметь лицо. Поэтому если у вас есть желание внедрить систему переходите по ссылке. Во-первых, выбирайте бонус в месяц бесплатной технической поддержки. Вот, во-вторых, э кстати, да, у нас есть бонусы э при продлении лицензии через нас. Если вы продляете лицензию через нас, а любительскую тоже выдаем кучу э крутых бонусов. Вот, и э связаться со мной в Инстаграме. Где угодно. Да, либо пишите комментарии, или пишите мне, я вас обязательно с Артемом свяжу. Да. А, прямо сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик. прям все на видео. И обязательно переходи на канал, там очень много видео про управление финансами.